Всем привет, ребята! Всем доброго времени суток. С вами я Чипс и сегодня я решил выпустить на канал новую рубрику. Она у нас будет называться Соленый Чипс. Не знаю почему, не спрашивайте, но просто соленый чипс. чем она заключается? Ты, мой дорогой зритель, ты мне присылаешь в комментариях пишешь ВКонтакте в Инстаграме э, задание на футбольную тематику. Это обязательно. Я пытаюсь его выполнить. Может, зову кого-нибудь, кто находится там рядом, может, на съемке кого-нибудь приглашу, с кем мы выполняем это задание. Если у нас не получается, то тогда я, не партнер, который мне помогал, я выполняю наказание, которое вы тоже напишите в комментариях, либо мне в Инстаграме или ВКонтакте. В данном ролике я для себя взял три задания. Три задания для меня. Я их постарался выполнить. Было похоже или нет судить вам. Я, может быть, оставлю голосовалку, получилось или нет. Пожалуйста, ответьте на нее, там проголосуйте. Ну, а так вам приятного просмотра. Ну а мы поехали. Сейчас около 7-8 часов утра. Я немного не выспался, так что если я буду говорить какой-нибудь бред, вы там не пишите, что я тупой, и я там аутист в комментариях. Я просто не выспался, ребят. Так, ну, э, сейчас я попаду в перекладину. Поехали. Первое задание у меня заключалось в том, чтобы попасть правой ногой в правую девятку. Э, получилось или нет, опять судить вам, так что смотрим. Ну, no, это был низ. но ну, сейчас переведу. на ручки. А, так получилось, что мне позвонил друг, я решил просто пробить, я попал в девятку, не представляю, как вы это видели. А, так, переходим к следующему заданию. Второе задание у меня заключалось в том, чтобы попасть в перекладину. Ну, не просто попасть в перекладину, а попасть не глядя. Если вы помните, у нас был Ролик, где принимал участие Матвей и Максим, где мы пробивали пенальти Максиму, и я попал, не глядя от штанги, в ворота. Тут то же самое, только мне надо не забить, а просто попасть в перекладину. Так, ребят, следующее задание заключается в том, чтобы не глядя попасть в перекладину. То я бью и отворачиваюсь. А если у меня был такой момент в челленджах, когда мы все записывали с Максимом и с Матвейном, а там, где мы били, пробивали Макс, я тоже не глядя. Ну, короче, надо посмотреть, как мы в перекладину. Даже специально ничего не буду вырезать, так и оставлю Но, ребята, мы переходим к следующему челленджу Погнали! Третье задание Оно заключается в том, чтобы я левой ногой попал в левую девятку Получилось или нет, опять судить вам Это последнее у меня, получается, задание Смотрим Так, ребят, я уже провозился здесь долго, мне холодно, пора уже попадать наконец. А, почему вниз летит, а вверх не летит? Я не понимаю, что со мной сегодня, ребят, но это, скорее всего, из-за того, что я не выспокоил. Это а, да блин. Мне кажется, надо было с левой ноги в кросс-бар. Так, ребята, мы с вами немного переезжаем, потому что я решил... ...сделать вот здесь угол. Чтобы было мне проще попасть Вот туда. Так, я вас ставлю, конечно же, получается, вот сюда. Смотрим. Парни, может, я попросил не мешать? С кем селфи? А, с тобой! А, -то со мной ходить? Да! Ну, давайте. Так, я к вам вернулся, потому что там попросили зафотк... Да, я, кстати, сейчас, смотрите, специально для этих ребят. Чпок. Фоточка наша. Чпок. И здесь наша фоточка. Ребят, вы не поверите, но... Только что я попал с левой ноги в девятку, но к сожалению это в момент не записался. Но я продолжаю дальше. Я провел на поле очень долго. У меня получилось, но к сожалению не было это снято. У меня камера от холода отключилась. Но повезло, что пришла молодежка Зенит, и они мне помогли выполнить челлендж. А, ребят, меня просто атаковали. Спасибо вот этому парню. Как тебя зовут? Влад. Никита. Очень приятно. Вот этому парню по имени Влад говорю спасибо. Спасибо тебе. Я наконец-то уже отмучился. И можно считать, что я выполнил этот челлендж. Давай пять. Молодец. Ну, как-то так у нас прошла первая серия нашей рубрики соленые чипс». Если вам понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментарии задание либо наказание. Все нужные ссылочки тоже в описании. Да, ссылочки вот там, вот внизу. Там вы можете увидеть ссылочку на ВКонтакт, Инстаграм, чтобы вы могли мне отправить сообщение с наказанием, либо с заданием на футбольную тематику. Это тоже очень важно. Ну, а если вам понравилась эта рубрика «Соленый Чипс», то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, а с вами был Чипс. Всем до новых встреч и всем пока, ребят.